Всем привет! Это обзоры мобильных игр от Mob.ua, а у микрофона я, Амортиз. Поехали! Сегодня у нас опять гонка, правда? На этот раз ездить нам предстоит не по твердой земле, а по мокрой воде. Ну, не ездить, конечно, а плавать быстро плавать. Встречаем! Игра Reptai GP2. Это как можно понять из названия вторая игра в серии. Первая имела некоторый успех, но так как до меня все доходит только со второго раза, я ее благополучно пропустил. Во второй же части традиционно улучшили графику, а сами карты стали как-то глобальнее, что ли? Масштаб происходящего ощущается теперь лучше, а наверное за счет того, что стало больше открытого пространства, ну и всякие там огромные здания вдалеке тоже придают происходящему этокий налет гигантизма. Насчет сюжета сказать ничего не могу, не из-за того, что не хочу спойлерить, а просто потому, что никакого сюжета здесь в общем-то и нет. То есть это просто гонка без попыток объяснить то, за кем и зачем гоняется. Так что давай посмотрим, что есть в меню. Тут мы видим режим карьеры, режим онлайн игры, камень сун это как я понял инфа по готовящимся патчам, ну и опции. Если ты хочешь устроить за заруб в онлайне, то тебе нужно авторизироваться через гугловский аккаунт, ну и после этого можно как устраивать заезды или заплывы со случайными игроками, так и приглашать в игру своих братюнь. Народ в онлайне есть, так что будет с кем покататься, и не придется ждать по 2 часа, когда кто-нибудь случайно забредет в сеть. Хотя, возможно, это просто мне так повезло. Ну и режим карьеры. Это, как видишь, набор трасс, которые нужно проходить одну за другой. Есть все тот же рейтинг в виде трех звезд, что неплохо стимулирует не просто пройти гонку, но и пройти ее хорошо. Трасс довольно много, и давай выберем любую и немного покатаемся. В начале миссии нам демонстрируют что-то типа заставки, которая показывает, что из себя представляет уровень. Уровни, кстати говоря, довольно интересные. Действие игры происходит в таком футуристическом мире, и иногда нам предстоит гнать свой мотоцикл по навесным каналам, закрученным вокруг здоровенных небоскребов. На пока ты наблюдаешь за игрой, расскажу ка об управлении. С этим тут вообще просто. Двигаемся вперед мы автоматически, так что никаких педалей газа. А вот педалей тормоза H2 в обоих нижних углах экрана. В правом верхнем углу расположена кнопка ускорения, очень полезная во время трюков. Но ну, а поворачиваем мы тапами по сторонам экрана. Можно еще настроить на акселерометр, но это уж кому как удобнее. Да, кстати о трюках довольно часто встречаются такие вот рампы и мостики, по которым можно выпрыгнуть из воды и на какое-то время почувствовать себя птицей. Но пока ты летишь, можно свайпать по экрану для выполнения разнообразных прикольных трюков, от простого привставания в седле до разворота мотоцикла на 360 градусов. И если трюк выполнить коряво и не успеть закончить его до приземления или приводнения, то вполне реально разбиться об воду на такой-то скорости. За прохождение трассы ты зарабатываешь деньги, которые потом можно отразить на покупку и улучшение мотоциклов. Вообще игра очень динамичная, камера трясется и как бы подскакивает на волнах, брызги летят в экран, скорость как я уже говорил весьма немаленькая, в общем мило. И чуть не забыл, весит игра всего 46 мегабайт, я понятия не имею как они умудрились запихать все это в такой малый объем, это как, даже не знаю, слон в наперстке. О плюсах и минусах мне сказать снова не дают, потому что минусов как таковых тут нет, а плюсы я и так уже перечислил. Вот так-то. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся, ставь лайсы и делись этим видео с друзьями. С тобой были Николай Подгурский, Катара Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого.